КФУ и Пермский научно-образовательный центр заключили соглашение о сотрудничестве. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета открылась 19-я Всероссийская научно-практическая конференция «Литература, ведения и эстетика в 21 веке». Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Аделина Зенатова. Ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова оставили под стражей до 21 февраля. Такое решение принял Московский городской суд. Ильшат Гафуров вину свою не признает. А оснований для вынесения приговора нет. Напомним, что в поддержку ильшата Гафурова выступили сотрудники ВУЗа, главы районов, академики, врачи, общественники, в числе которых митрополит Казанский и татарстанский Кирилл, члены Общественной палаты Республики Татарстан, Советы ректоров ВУЗов, Советы по правам человека при Президенте Российской Федерации, старейшины на КФУ, ряд институтов ВУЗа и Фонд помощи тяжелобольным детям. В преддверии Нового года генеральный консул Китайской народной республики господин Уин Цинь встретился с китайскими студентами, обучающимися в вузах Казани, в частности в Казанском федеральном университете. В ходе общения генеральный консул поздравил студентов с окончанием сессии, с наступающим праздником и передал студентам презенты – маски и китайский чай. В рамках подписания соглашения о сотрудничестве между КФУ и Пермским научно-образовательным центром «Рациональное недропользование» Казанский федеральный университет посетила делегация Пермского края. Все подробности далее.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 Соглашение подписано 25 января 2022 года в городе Казани. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. Казанский федеральный университет со знакомительным визитом посетили представители компании ООН Аркен. В ходе мероприятия стороны обсудили перспективные направления для совместной работы и возможности долгосрочного сотрудничества.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 конечно же любить и уважать свою профессию. В течение вот уже 19 лет сегодняшней конференции 19-е в 25 января ну или около 25-27-23-25 в зависимости от того как там с кратными днями получается проводится эта конференция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 В КСК КФУ «Уникс» состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня российского студенчества. Более подробный репортаж смотрите в ближайших выпусках. На этом все. В студии была Аделина Зенатова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!